Плаг, да, это Плагу Инк. Пытаемся опять за болячку поиграть, Плаг, не, Плаг, это короче Плаг, ребят. Ну, в основном это игра, поэтому это все, ребят, это всего лишь игра. Это всего лишь игра. Я не по реальности хочу заразить весь мир. Ну, ладно, может быть хочу. Но, но это все не по реальности. Вы должны это понимать, что это все нереально. Что в этой в игре происходит, это все на моей совести. Если я как-то показался вам бессовестным парнем, Человек ну, суморочная чума очень сложная на самом-то деле. Так. Процент заражён 100%, процент 1%, процент вычисленных 17%, Бактерия сложная, режим игры основная игра трудно сложная, Тип болезни бактерия, режим игры основная. Короче, это мы с вами заканчивали второго... 2 два часа. Мир заражено 7 миллиардов, Мир 17% Нужно, чтобы эти страны были как бы отсюда перескочили сюда. Блин, да как это сделать вообще, а? Теперь дач по волос тут, по 10 тому умение. мене. Нужно, по идее, было бы, надо было бы сначала этих, женихтик, Кармана, их усочья бактериям и усачь бактерия, мы все качать. Ну, у меня, так как у меня 39 нету сейчас, а это человек. Как ВАКС надзор, МАХА Блин, сам же придумал болячку и сам же Австралия держит разработку лекарства Почему они на 25% сели? Я не успел, извините Прежде всего, мера разработка лекарства, Так, Pax Разработка лекарства на 25% завершена. 50% точнее. Я... Так, стоп, симптомы, нет, симптомы, нужно было бы тошноту эту эту вот, кисту убирать, анемию надо было бы и бессонница, но бессонница у всех тебя есть, сыпь тоже у всех. И каши. Все люди кашляют Рано или поздно, да, все люди кашляют Да блин Короче, ребят, от этой болельщики уже скоро избавятся Сто процентов Просто миллиард просто. Надо что-то делать мир развиваем Ага, ладно, вс, вот так. Вс. Так я проиграл уже. Поражение. Ага, пахнет. Это все можно посмотреть заметно. съемки, увеличенные съемки. Главное, короче, ребята, это был с вами Pax Neurax. Загрузить игру. М -м так, это удалить. тогда. Эм, окей, это удалить. Это сумеречная чума тут. Эм, shadow Plug. Удалить. Эм, окей, да. Загрузить. Надо начать одиночную игру, потому что я знаю режим лекарства основная игра на скорость официальный сценарий сценарий игроков так официальный сценарий по фальшивые новости о дикие, теории загора черная смерть у пациент ладно ладно ладно ладно черную смерть Перестрой генома не, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Средний. Чумка. О, придумал, как назовут. Чумка. Чумка. Чумка. А. Снайр, черная смерть. Ты новый, недавно открыт штамм черной смерти. Но 700 лет мир изрядно изменился страну. Так, ну, в той, в той, эм, я начинал с России, поэтому в этой стране нужно там, где тепло. Нужно, к примеру, эм, так, стоп. Где тепло? А где тепло? С Африки. Ну ладно, с Южной Африки будем начинать. Что тут? Сейчас посмотрим. Путепередача, симптом. А, теперь путепередача по крысам, плохом не ну по блохам конечно я бы тоже бы попробовал буди пытать, но так как блохи у всех животных есть, а человек-то тоже животное, да, это человек -то тоже животное, да, я тут могу всем вам сказать, что я человек тоже животное, М -м -м. ускоряем Блохи человек, ну вкусы блох, а тем более если учесть, что в Африке, в Южной особенно, тут блох очень много, я знаю просто, я не был там, ну я знаю, это как бы, любой человек-то знает, что в Африке много блох, в Африке очень тепло, очень жарко, тут может по мышам пройтись, так. Мыши, можно пройтись по мышам, по птицам, по блохам, нет, лучше по блохам сейчас Хотя нет, мыши, птицы, рогатый скот, нет, а наш скот лучше не надо Можно ли по мышам, либо по блохам, нет, нужно блох, блох качать Нужно, ребят, нужно блок качать. Нужно вирус так блок качать за 7. Ну, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, легочная чума... Булгонная чума... 16-16, шестнадцать... 16. Септическая чума... Смертность не качаем, потому что, ну, это нужно очень много... Это да, чтобы нужно очень много заболело этой чумкой, во-первых. А потом уже можно смертность качать, да. Ну, сначала раз прокачивать, а потом смертность и... Так, сейчас. 23. 24. О! 28. Нужно заразность качать первым делом. лох А потом уже смертность можно. Так, болезнь, так, симптомы. Кома. Потение, откат за 2 и плюс 2 еще 10 16 я вроде бы по симптомам не особо ничего не качал ну и тут кольцы подавление иммунитета о во нет подавление иммунитета сразу скачаем да теперь дальше можно было бы грузу нами там прокачать Аж прокачать ну, а не с птицами можно было прокачаться. Птицы грузные. Ну. ну ладно, даже. Ого, вот. вот. Мир, ценные данные. Инди все нормально. Мир по миру зараженные много стран, но все же нормально, здоровых еще больше. 10% совершенно Индонезия Саудовская Аравия Саудовская Аравия, да. Судан И... Центральная Африка Ой, блин, нафига Нафига себе Валяйся чумаю Не, лучше первым идём к ревнамикам Потом птиц, мифа, и потом еще раз. Птицы. Вот, птиц два. Домашним скотом. Может плой. Сколько. Нифига себе, сколько. Центральная Америка, все нормально. Ну, Зимбабве. В стране начинается играть. Нифига себе, сколько. Кто же в России? Так, стоп, надо. Так, болезнь, так, У перед, тебя передать симптомы умения. Надо. Так, нам надо. Вот. Перес. лекарством, лекарствам. Усочницу качать. Устойчивость. Эмм.. Эм, карманы. Нужно усочить. Пересборку ДНК надо качать. Устойчивость к холоду. Так. к холоду надо прокачать кусочек теплу тоже надо покачать потому что ну что на теплых стран тоже в канаде держу разработки лекарств ну симптом параличный теракт в болезни чумка полностью используется. так болезнь так это вот это вот можно легочная чума бубонная чума лекарств 3 надо прокачать. Надо прокачать, развить. На, нафиг надо эту кусочек морозу усочек, жаре надо качать сейчас. Усочек, теплу. Кусочек теплу 2. Кусочек жаре 2. Кусочек и просто... Лекарство, что нам 50%. Так, болезнь, так, нужно. Устойчивость лекарств 140. Тосок ДНК на 29 нужно. И вот, блин, надо было качать устойчивость. Блин, ну я забыл. Блин, да. блядь. Чум? чумка мучерла. Полез, чумка мучерла. Полез, чумка мучерла. Полез, чумка мучерла. Полез, Не, ну заразил-то я весь мир. По факту я заразил весь мир. Симптом возбуждения мутиру. Вот так. Устойчивость вот, сейчас надо развивать. Вот устойчивость экологическая закалка. Я развил полностью, поэтому мы сейчас. Заболел президент США, несмотря на доз к лучшему президент подвозил болезнь Чунка Не ясно, сможет ли он оставаться у власти? Не, ну хотя, если учесть, что у нас сейчас президент США Байден, ну я реально не знаю Сможет ли он оставаться у власти, потому что он как бы у нас старый Джо Байден Реально старый дядя О! Так, сейчас можно по-прикалываться, так, это вот это вот развиваем, развиваем вот Genix Harmony, Genetic, Genetic Harmony, ай, блин, да, да не, не надо, это интенсивная перестановка, мне все нужно, короче, изумение, ага, Франция зафиксирована, я на мой О, практически вся Россия заболела. О, нифига себе. Россия, практически вся Финляндия заразилась. Симптом аллергии ему Так, болезнь, так. Симптомы. Симптом. Аллергия. Ладно, ладно. Эпилепсия. Эм, собственно, поодиночке. По от этих. От этой. поодиночке это ничего. По одиночке если кисту поодиночке и эпилепсию поодиночке качать то это ничего не будет не будет ничего ясно а если вот по уже все вместе прокачать то это кстати чумка болячка это передачи о кстати я по путем передач не прошел еще Домаший скот, ладно, по, тоже по домашнему скоту пройдемся Домаший скот за 20, дальше и домашний скот за 30 Я такой, такого красного цвет никогда не добывался, честно говоря Вот реально, ребят, никогда не добывался такого красного цвета Чтобы флаг, план был такой красный цвет Это значит, что все страны заболели Все страны заразились Реально, все, смотрите, вот, реально все страну заразить мир заражен на 99, 97 процентов заражен а умерло 6 миллиардов 6 миллиардов да. на маску за 20 даже. я если даже хотел чем сделать то я все равно не могу Мир же, блин, заразился, ну, весь, кроме Гренландии, конечно, потому что я не качал усой в воду. С так, нет, стоп, а нужно еще симптомы, так? Менее... Что здесь холоду нет, прокачал. А какая закалка, тоже прокачался. септическая чунка я прокачал, легкая чунка, я не качал, не качал. я тоже не качал. перед косовка ТНК. Мир заражен практически весь. Осталось тысяча людей, которые не заразились, не заболели. И все эти тысяч... 100 тысяч людей, короче, в стране Гренландии Я уверен, практически на 100% Ну вот реально, практически на 100% уверен, что эти все 100, э, там сколько тысяч людей в стране Гренландии живут Живут, поживают, туда на праздно, -по наживают тоже Или с Гренландии все уехали, блин Украина, правительство пало ЧУМКА была убита во всех своих переносчиков. Некоторые здоровые люди выжили, но... Черная смерть пройдена! Да я прошел черную смерть, ч Че? ⁇ Фальш новости. Ну ладно, на среднем уровне. Тру... А, блин, ну... Так, это недоступные не, не читы, потому что я пока что без читов играю. False Gate.